Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Шалагинова Наталья, и я хочу оставить отзыв о работе Александра Андреянова. Все началось с того, что однажды я стала задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я в этом мире? чем мое предназначение? Чего я вообще хочу в этой жизни? С чего начать? Куда идти? И ни на один вопрос я не смогла ответить. И я поняла, что я просто потерялась. И вот однажды я попала случайно на канал Александра, начала смотреть его ролики, и я записалась к нему на сессию. Я задала ему вопросы, в чем мое предназначение, как найти свое любимое дело, как найти себя. И Александр задавал мне вопросы, давал домашние задания. И постепенно в моей голове стали зарождаться идеи. Это получилось как как по щелчку, я просто поняла, чего я хочу в этой жизни. Я хочу выразить огромную благодарность Александру за его работу, за то, что он помог мне разобраться в моих вопросах. Теперь я знаю, чего я хочу, и куда мне идти, и с чего начать. И, дорогие друзья, если вы так потерялись однажды, как я, не знаете, что дальше делать то я от всей души рекомендую вам обратиться к Александру, и он обязательно вам поможет. Обязательно. Спасибо за внимание.